Я Лора Ингрэм, а это Энгл Ингрэм из Лос-Анджелеса. Германия, честно говоря, не платит свою справедливую долю. У меня большие чувства к Германии, но они платят не то, что должны платить. Так что мы платим за большую долю НАТО, которая в основном защищает Европу. Бинго! Они возненавидели его за эти слова. Он был прав на 100%. Однако на самом деле все еще хуже, потому что сейчас мы также платим за непропорционально большую долю опосредованной войны Европы с Россией. Сейчас, после ужасных убийств Тайр и Николс, начались дебаты о реформе полиции. На самом деле реформа, по которой тоскуют Эл Шарптон и другие, уже произошла в Мемфисе. Это полицейское управление уже пересмотрело свою политику после убийства Джорджа Флойда. Эта попытка называлась переосмыслить полицейскую деятельность в Мемфисе. Это называлось переосмыслить полицейскую деятельность. Но что на самом деле было переосмыслено? Да, это было переосмыслено с ужасными последствиями. В дополнение к борьбе с чрезмерной силой, департамент также ослабил свои стандарты найма. Фактически двое из пяти офицеров, причастных к убийству Николса, были наняты в течение этого периода. Поэтому, когда такие люди, как Кори Букер или Эл Шарптон, утверждают, что это свидетельствует о непреодолимой необходимости того, что они называют реформой полиции. Я согласна. Нам нужно реформировать их реформы. Как и в Мемфисе. Чикаго снизил свои стандарты найма полицейских в 2022 году. Они следили за такими городами, как Филадельфия и Новый Орлеан. Они также ввели изменения в последние годы. Так как же все это работает? Новый Орлеан только что стал столицей убийств Соединенных Штатов. В Филадельфии в 2021 году было зафиксировано рекордно высокое число убийств, а в Чикаго только в 2022 году произошло 700 убийств. Итак, снижая стандарты, цель состояла в том, чтобы произвести что? Более справедливую представительную полицию. Но это привело только к большему количеству смертей и преступлений. Возможно, вы заметили кое-что, связанное с историей Тайри Николса. Видео объективно гораздо более ужасное и тревожное, чем видео Джорджа Флойда. И все же... Насильственных протестов не было. Ситуация оставалась относительно мирной. Демонстранты прошли маршем в крупных городах, включая Атланту, Лос-Анджелес и Феникс. Большинство протестов оставались мирными. Никаких беспорядков. Освещение событий в новостях уже начало как бы сходить на нет. Вы заметили это? Так почему же это так? Ведь в этом нет расового элемента. Поэтому в следующий раз, когда вы услышите призывы Бена Крампа и компании, спросите себя, действительно ли они работают над тем, чтобы помочь сообществам, о которых активисты якобы так заботятся. Но осознайте, что здесь происходит. Это катастрофа. Это не прекращающееся неуважение и унижение правоохранительных органов по всей стране. На самом деле это происходит уже несколько десятилетий. Это было еще до Джорджа Флойда. Повествование идет примерно так. Во-первых, каждая стрельба с участием полиции преподносится как расовый вопрос, что в конечном счете искажает хорошую реакцию полиции. Во-вторых, прокуроры левого толка встают на сторону преступников против людей, которые платят им зарплату. И в-третьих, преступность выходит из-под контроля, и налогоплательщики в конечном итоге требуют усиления охраны правопорядка. Тогда в-четвертых, учитывая опасность, жестокое обращение, отсутствие уважения, страдает вербовка сотрудников правоохранительных органов. Что в конечном итоге приводит к таким полицейским, как «Мемфиская пятерка». Левые создают все условия для процветания кризиса. А потом левые говорят, «О, у нас есть ответы». Сейчас ко мне присоединяется Брайан Фоули, бывший детектив отдела по расследованию особо тяжких преступлений и шеф детективного бюро в Хартфорде, штат Коннектикут, прямо недалеко от моего родного города Гластонберри. Брайан, почему мы должны доверять новым национальным стандартам, которые, по их словам, решат все это, когда они будут написаны теми же людьми, которые вызвали множество этих проблем в первую очередь? Так что после многих подобных вещей, которые выходят наружу Лора, они всегда хотят восстановить внести какие-то новые изменения или новое обучение. Вы всегда слышите о новом обучении. Это то, что я ненавижу, когда один человек после эмоционального инцидента рисует широкой кистью всех полицейских и все полицейские управления по всей стране. В каждой общине каждого штата есть разные полицейские управления с разными потребностями, и именно они должны иметь право голоса в том, как обучаются их полицейские управления. Но это не вопрос обучения. Это не какой-то новичок, который принял мгновенное решение стрелять или не стрелять, и мы думаем мальчик, если бы у них были другие стандарты. Этот полицейский не принял бы такого решения. Это совсем другое дело. Я обещаю вам, где-то в Мемфисе, штат Теннесси, есть инструктор полицейской академии, который чешет в затылке и говорит, «Мы не так готовим этих пятерых офицеров». Это было сознательное и намеренное пренебрежение тем, как они обучались. И я считаю, что это скорее недостаток профессионализма, скорее всего, в их подразделении. Вы слышали, как женщина сказала о тамошней культуре. Посмотрите на название подразделения подразделения Скорпион». И вот вам урок того, что может пойти не так. Вот урок командирам полиции по всей стране. Когда у вас есть эти крутые маленькие подразделения, и вы хотите снабдить их аббревиатурой, не называйте их в честь чего-то, что кого-то убивает. Это не относится к департаменту полиции по всей территории Соединенных Штатов. Это свидетельствует об одном единственном подразделении, которое не контролировалось. И эти подразделения приносят много пользы. И чтобы избавиться от подразделений по всей стране, опять, же, по всей стране здесь, в наших городах, единственное, что произойдет, это рост насилия в тех городах, где вы избавитесь от этих подразделений. В Нью-Йорке они избавились от аналогичного подразделения, подразделения по борьбе с насильственными преступлениями в Нью-Йорке. Они его расформировали. О, как это получилось. Но я хочу сыграть это для вас, Брайан. Один бывший капитан полиции сказал, что так и произошло. Это справедливый анализ? Так посмотрите же на эти типы подразделений, в которых они участвуют. Я думаю, что в этой истории есть еще что-то лора, честно говоря, эти типы подразделений не наносят ущерба за неосторожное вождение. Что-то мне не кажется правильным в том, что произошло с тем, как они остановили бы кого-то за неосторожное вождение. Если только этот человек не был непосредственно вовлечен в насилие, подразделение такого типа преследует ваших самых жестоких преступников, убирая их с улицы. Это не вписывается в сценарий. И опять же, я думаю, что это одно изолированное подразделение ведет себя немного нечестно и, очевидно, совершенно непрофессиональной культурой. Вы видели толстовки, вы видели кроссовки как часть их униформы. Эти подразделения нужно держать в узде, но они приносят так много пользы и они. Бесчисленные подразделения по всей территории Соединенных Штатов убирают с улиц бесчисленное количество оружия бесчисленных убийц. У нас было одно подразделение в Хартфорде, штат Коннектикут. Это было фантастически. Вы не можете сказать, сколько жизней они спасли, но их нужно держать в узде. И они также должны быть частью сообщества и разыскиваться сообществом. Опять же я вернусь к названию Скорпион. Вы назвали его в честь чего-то, что убивает живых существ. Не очень хорошо спланировано там, в Мемфисе, штат Теннесси. Хорошо, Брайан, рада видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам. Позор нам, если мы не воспользуемся его трагической смертью, чтобы наконец-то принять закон о правосудии полиции Джорджа Флойда. Мы рассмотрим, что, по нашему мнению, имеет смысл, чтобы помочь этому, чтобы убедиться, что у них есть надлежащая подготовка. Но никакое обучение не изменит того, что мы видели в этом видео. Похоже, что борьбе за реформу полиции суждено дойти до дверей Конгресса. Но, как мы только что слышали, Федеральные вмешательства и вопросы полиции обречены на провал. Сейчас к нам присоединяется конгрессмен из Флориды Байрон Дональдс. Конгрессмен, теперь какой смысл в этом от республиканцев Палаты представителей? Прямо сейчас я понимаю, что очевидно, то, что мы все видели на этом видео, было абсолютно ужасным. Этого не должно было случиться. Некоторые разговоры на самом деле касались законопроекта сенатора Тима Скотта «Закон о правосудии», который был принят в течение 2020 года. И это был ответ республиканцев на такие вещи, как увеличение финансирования обучения, увеличение финансирования камер наблюдения и тому подобное, чтобы реально помочь с тренажерами, в отличие от того, что некоторые люди призывают к тому, чтобы это был закон Джорджа Флойда того периода времени. Рефрен, который мы слышали в некоторых других сетях, звучал так. Для описания этого нет ничего, кроме слова «безумие», в том числе и от Максим Уотерс. Посмотрите на это. Я ничего от них не жду. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Но я думаю, среднестатистический американец может видеть, что происходит. У нас есть эти правые консерваторы, которые являются таковыми. У нас есть внутренние террористы в Палате представителей. Эти люди – экстремисты. И поэтому я не настроен оптимистично. Хорошо. Так вот, как она отреагировала на Мемфис? По сути, это ваша вина. Я понятия не имею, о чем она вообще говорит. Для меня это не имело никакого смысла. Послушайте, члены Конгресса, мы должны понять, что нельзя национализировать каждый выпуск. То, что произошло в Мемфисе. В Мемфисе было отвратительно. Это было ужасно. Но реальность такова, что местное полицейское управление это то, что должно решать эти проблемы. Они должны посмотреть на свои стандарты подготовки. Они должны посмотреть на свою практику приема на работу. Каждое правоохранительное учреждение должно это делать. В особенности в Вашингтоне есть некоторые из них. В качестве нескольких средств правовой защиты мы, вероятно, можем это сделать. Мы, вероятно, могли бы помочь многим этим полицейским управлением, оборудованием и обучением, но вы не можете решить эти проблемы за них с капиталистского холма. Правоохранительная деятельность по-прежнему будет местной проблемой в каждом сообществе, и сообщества должны объединиться и решить ее. Кстати, о сумасшедшем мэре Нью-Йорка Эрике Адамсе. Конечно же, он имеет дело со взрывом насильственных преступлений в своем городе. Он сделал этот комментарий о мотивах офицеров, обвиняемых в смерти Николса. Смотрите. Я думаю, что гонка все еще обсуждается. Когда культура полиции исторически по-разному относилась к представителям разных групп, даже если люди принадлежат к одной и той же группе, эта культура все еще может существовать. И мы должны сосредоточиться на этом, быть честными в этом и убедиться, что мы должным образом готовим полицию к реалиям городов, в которых они работают. Вы правы насчет подготовки, но, по сути, он говорит, что расизм – это то, что мотивировало пятерых полицейских. В этом есть смысл? Я просто не понимаю, на что я здесь реагирую, Лора. В этом не было никакого смысла со стороны мэра Нью-Йорка. И если у него есть проблемы с преступностью в его городе, смотрите не дальше окружных прокуроров, которые до сих пор фактически не преследуют по закону за преступления, когда сотрудники полиции Нью-Йорка привлекают к ответственности людей, нарушающих закон. Все очень просто. Я думаю, что если у вас возникнет ситуация, когда людей привлекут к ответственности, то таких ситуаций может быть меньше. То, что произошло в Мемфисе, как я уже сказал, ужасно. Никто. Это никогда ни с кем не должно случиться, и точка. Но обвинять расу и обвинять республиканцев – это просто безумие. Это политическая риторика. К сожалению, левые делают то, что они всегда делают, пытаясь очернить всех остальных. Вместо того, чтобы смотреть на свои собственные политические предписания, которые привели к этим проблемам в первую очередь вращающаяся дверь левого крыла прокуратуры. Конгрессмен, рада вас видеть. Спасибо вам. И говоря об Эрике Адамсе, что происходит, когда Нью-Йорк говорит нелегальным иностранцам, особенно одиноким взрослым мужчинам? Что им нужно покинуть свои уютные апартаменты в отеле Верхнего вест Вестсайда, в котором они жили бесплатно? хорошо это было прошлой ночью сейчас многие из них все еще отказываются идти они предпочитают вместо этого оставаться на улицах за пределами отеля десятки мигрантов живущих на улицах вест сайда манхетина отказываются выполнять требования города собрать вещи все они одинокие мужчины которым в эти выходные сообщили что их выселяют из отеля чтобы освободить место для семей мигрантов в том числе женщин и детей некоторые отказались покидать свои номера и провели день в переговорах с городскими властями всем мужчинам было предоставлено новое жилье на терминале круизной линии в Бр... Бруклине, который был создан в качестве временного убежища. Сегодня вечером в лагере мигрантов на вест Вест-сайде Манхэттена продолжается противостояние. Мигранты говорят, что не уедут, а город говорит, что они не могут вернуться в отель. Один мигрант из Венесуэлы сказал нам, что они останутся на улице до тех пор, пока не получат приемлемое постоянное жилье. Сейчас к нам присоединяется Стивен Миллер, старший советник президента Трампа, основатель MRK1 Street Legal. Стивен, они ведут переговоры с нелегалами, живущими бесплатно. Всем, я полагаю, дали телефоны, потому что они хотят постоянного жилья. Многие ветераны тоже хотят получить постоянное жилье в Соединенных Штатах. Постоянное и бесплатное жилье. Одним из признаков того, что мигранты повесили трубку, нелегальные мигранты, была отмена арендной платы. Они хотят постоянного бесплатного жилья. И они ведут переговоры об условиях с городом Нью-Йорк, требуя сколько арендной платы, сколько продуктов питания, сколько медицинской помощи, сколько льгот, удобств и предметов роскоши они получат, незаконно проживая в нашей стране в нарушении федерального закона. Это та глубина безумия, в которую мы сейчас погрузились в 2023 году. Стивен, как это влияет на местные общины? У меня много приятелей на Манхэттене. Когда я нахожусь на Манхэттене, я нахожусь в центре города. Это действительно меняет характер города. Я имею в виду, что Нью-Йорк уже сталкивается с огромной проблемой бездомности, мелкой преступностью, увеличением числа насильственных преступлений, и теперь это. Им это тоже нужно, чтобы сделать все это триединством совершенства. Потому что вы не можете себе этого позволить. Так что это напрягает социальные службы. Таким образом, социальные работники, которые должны решать собственные проблемы города, с точки зрения нуждающихся детей, семей, которые испытывают трудности. Социальные работники отвлекаются на борьбу с нелегальными иностранцами. Государственная система образования не может идти в ногу со временем. Система здравоохранения не может идти в ногу со временем. Когда у этих людей нет медицинской страховки, у них нет врачей-педиатров, они обращаются в отделение неотложной помощи за неотложной медицинской помощью. Это означает, что вместо того, чтобы ждать два часа, когда у вас чрезвычайная ситуация, теперь вы ждете 6 часов, 7 часов, 8 часов. А кто за это платит? Город – это потому, что у них нет денег, чтобы оплатить собственные медицинские счета. Это разрушает большие города. Это делает их непригодными для жизни. И в конечном счете это произойдет со всей нашей страной. Джо Байден импортирует миллионы случаев социального обеспечения, и не только случаев социального обеспечения, но и случаев социального обеспечения, которые требуют бесплатного постоянного жилья. Это обанкротит эту страну. Стивен, они уже перешли на жаргон левых. Я удивлена, что они еще не лоббируют внедрение Эл в школах, потому что они отменяют арендную плату. Не так ли? Да, это примерно так. Все в порядке. Ранее мы играли с Адамсом по другому вопросу, но мы должны сыграть с ним в этом кризисе. Послушайте это. Когда вы посмотрите на ценник, то увидите, что он будет продолжать расти. Но мы должны обратиться к источнику. Источник — это реальная всеобъемлющая миграционная реформа. Республиканцы скрывали, держались и блокировали ее слишком много лет. Мы должны решить эту проблему. Но прямо сейчас назрел кризис. И этот кризис должен координироваться национальным правительством. Нам нужно ускорить реализацию права на веревку. Итак, нам нужна амнистия по-видимому, для того, чтобы все это сбилось в кучу. Людям стало намного легче. Амнистия и разрешение на работу. И он нападает на республиканцев, потому что они не двигаются быстрее, чтобы превратить нелегалов, наводняющих нашу страну, любезно предоставленных Джо Байденом, в граждан, способных устроиться на американскую работу. Демократы – это партия без границ, без какого бы то ни было иммиграционного контроля. И я надеюсь, что республиканцы поставят это в центр национальной повестки дня, и за ними будет стоять вся страна. Хорошо, Стивен, спасибо вам. И позже в шоу появится обновленная информация о том, о чем вы все спрашивали в социальных сетях, и я отвечу на ваш вопрос. И каждому республиканцу, рассматривающему возможность избрания на должность в 2024 году, придется принять ряд решений о том, куда пойдет эта страна после Джо Байдена. Моя точка зрения изложит все это далее. Средства массовой информации работают сверхурочно, чтобы заставить вас заводиться из-за ерунды. И все это второстепенное представление, так что не отрывайте глаз от меча. Сегодня важно понять два лагеря, которые составляют разительный разрыв в Америке. Теперь, с одной стороны, у нас есть то, что с этой точки зрения называется режимом. Это коалиция демократов, республиканцев, средств массовой информации и определенной части деловых кругов, все из которых привержены повестке дня, которая расширяет возможности сверхбогатых в различных международных организациях. Сейчас, с другой стороны, существует растущее густонаселенное консервативное движение, которое намерено использовать власть и рычаги влияния правительства Соединенных Штатов для расширения прав и возможностей американцев рабочего класса. И они собираются сделать это, повысив уровень жизни и обеспечив себе больший контроль над собственной жизнью. Сейчас ставки для страны не могут быть выше. Гэллоп только что опубликовал результаты опроса, открывающего глаза. В нем спрашивалось, какова, по вашему мнению, самая важная проблема, стоящая сегодня перед этой страной. 10% ответили, что экономика 11 процентов ответили что иммиграция 15 процентов сказали что инфляция и возглавляет список 21 процент который сказал что правительство и плохое руководство являются главной проблемой да, все больше американцев говорят, что федеральное правительство, которое должно работать на нас, является самой большой проблемой в мире. А другие проблемы, такие как высокие цены, вызваны безрассудной политикой правительства. Так почему же мы все удивляемся? С этой точки зрения это вполне логично, потому что для режима федеральная бюрократия существует для того, чтобы проводить свою политику независимо от того, кого выберут избиратели. Поэтому, если мы выберем кого-то вроде Трампа или Десантиса, режим будет ожидать, что федеральные бюрократы сделают все возможное, чтобы подорвать этого президента, предотвратить любые существенные изменения в политике режима. С другой стороны, когда у нас будет президент Байден, режим будет продвигаться вперед с мерами, которые настолько явно незаконны, такими как эта схема прощения кредитов. И они будут в ярости, если суды попытаются их остановить. Мы, популисты, считаем, что наше правительство должно быть от народа и для народа, и что политический курс должны определять избиратели, а не бюрократы. И, конечно же, режим хочет открытых границ. Мы только что говорили об этом, потому что они считают, что для Соединенных Штатов аморально отказывать во въезде любому, кто хочет приехать сюда. Но также и потому, что это дает крупному бизнесу неограниченный запас дешевой рабочей силы, которую он может использовать для снижения заработной платы. Мы, популисты, считаем, что быть американским гражданином – это привилегия, которая должна сопровождаться реальными выгодами, а не просто обязательствами. И мы знаем, что закрытие границы неизбежно приведет к повышению заработной платы американцев. Рабочих. Однако для режима, защищающего Европу, это главная внешнеполитическая цель Соединенных Штатов. Европа – это сердце глобализации. В конце концов, это родина Европейского Союза, Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоохранения и бесчисленных других форпостов глобализации. Они все выступают против примата национального государства, нашего суверенитета. И поверьте мне, все они говорят на одном языке. То, что мы делаем, это отстаиваем основные принципы, основные права и основанный на правилах международный порядок. Многие люди хотели бы, чтобы в этом мире было два порядка. Это огромная ошибка. Нам нужен единый глобальный порядок. Режим также рассматривает Европу как модель нашего будущего. Технократическое государство, где выборы не имеют большого веса, и большинство политических решений принимаются неизбранными бюрократами. Поэтому с их точки зрения Европе нельзя позволить потерпеть неудачу. Мы будем с украинским народом до тех пор, пока ему потребуется защищаться. Как я сказал президенту Зеленскому, когда он был здесь, мы с вами столько, сколько потребуется. Столько, сколько потребуется, чего бы это ни стоило, даже до такой степени, чтобы рисковать ядерной войной. Америка всегда на первом месте, Европа на первом месте. Извините меня, американцы на последнем месте. Но население считало, что реальная угроза кроется в Азии. И что спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны, европейцы действительно должны сами справляться со своими ситуациями. Мы вместе работали над тем, чтобы заставить некоторых наших союзников заплатить свою справедливую долю. В какой-то момент, я думаю, она должна будет вырасти. Германия, честно говоря, не платит свою справедливую долю. У меня большие чувства к Германии, но они платят не то, что должны платить. Так что мы платим за большую долю НАТО, которая в основном защищает Европу. И затем, конечно, есть Китай, которого режим рассматривает в первую очередь как полезного партнера. Представитель режима такой, как Джон Керри, рассматривает Китай как союзника. Что можно сделать с Китаем? Китай, что довольно интересно, у Китая есть план. В течение следующего года или около того в Китай будет выпущено на дороге больше электромобилей, чем во всем остальном мире вместе взятым. А также торговая палата и другие бизнес-группы рассматривают Китай как потенциальный рынок сбыта и источник дешевой рабочей силы. Силиконовая долина и Голливуд рассматривают Китай как место для продажи своей интеллектуальной собственности. Это работает на них, поскольку режиму на самом деле все равно, что происходит с Азией. Ему в корне безразличен тот факт, что Китай использует свою гигантское положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами для создания самых мощных вооруженных сил в мире. Мы, популисты, считаем, что Китай представляет собой экзистенциальную угрозу свободе американцев, что мы должны прекратить помогать КПК обогащаться, и что наши вооруженные силы и наша внешняя политика должны быть переориентированы на угрозу со стороны Китая. И давайте посмотрим правде в глаза. Режим рассматривает изменение климата как насущную опасность, которая уничтожит человечество, если американцы не согласятся на резкое снижение нашего уровня жизни. Они хотят, чтобы мы жили на меньших пространствах, отказались от наших газовых приборов и, конечно же, отказались от наших автомобилей. Они хотят обратить вспять почти весь прогресс, которого мы достигли после окончания Второй мировой войны и втиснуть нас в перенаселенные города, заставив пользоваться велосипедными дорожками в пекинском стиле. Здравомыслящие из нас рассматривают это как очередное повторение того, что они сделали с ковидом. Программа, направленная на то, чтобы контролировать нас. И это почти ничего не даст для решения предполагаемой проблемы, на которую они ссылаются. Разрушая нашу экономику, препятствуя инновациям. Это не спасет планету. Это просто облегчит Китаю и другим странам помыкать нами. И, наконец, для режима самая большая угроза человечеству, кроме изменения климата, исходит от социальных консерваторов или любой другой веры. Они гораздо опаснее КПК или даже иностранных террористов, если уж на то пошло. Режим знает, что людьми, чья надежда на небеса и которые уделяют больше внимания Библии, чем средствам массовой информации, нелегко манипулировать или командовать. Именно поэтому они стремятся разрушить традиционные институты, такие как правоохранительные органы, вооруженные силы и нуклеарная семья. Хотя образ нуклеарной семьи часто рассматривается как идеальная и единственная форма, которую может принять семья, верно это или нет, похоже, зависит от социальной группы и региона. Важно помнить, какую бы форму, очертание или размер это не принимало. У нас есть власть определить, как должна выглядеть семья для нас самих. И, конечно же, антиамериканская пропаганда – это их жизненная сила. Над разоблачением которой работает население, особенно родители, борющиеся сегодня с радикализмом в наших школах. Так что все эти политические разногласия, которые я изложила, они большие, они серьезные. И по мере того, как мы приближаемся к 2024 году, они должны быть в центре нашего внимания. Они какие-то блестящие предметы, которыми размахивает пресса, чтобы разделить нас. И в этом весь ракурс. Пара политиков может стать частью новой перезагрузки, и мэры сойдут с ума со смертельными последствиями. Реймон Таро здесь на съемочной площадке, со мной в Лос-Анджелесе. Все детали, видимые и невидимые здесь, на съемочной площадке. Мне уже за 45. Я понимаю, что я не весенний цыпленок. Я знаю, что для меня правильно. Истории, стоящие за заголовками газет. За этим мы обращаемся к корреспонденту Fox News Реймонду Ароя. Хорошо, Реймонд, у вас есть серия перезагрузок, о которых никто никогда не спрашивал. Лора, некоторые из них настолько пугающие, что я даже не решаюсь обратить на них ваше внимание. Но вы знаете, как Дисней выпустил версии своих классических фильмов в реальном времени, таких как «Красавица и чудовище» или «Пиноккио», где Том Хэнд заставил нас поверить, что Джипета на самом деле мог быть полковником Томом Паркером. По крайней мере, это было похоже на него. Теперь, похоже, эти классические персонажи Мопеты, Уолдорф и Стадлер вот-вот получат свой собственный живой боевик. Ракурс был приобретен исключительно для этого кинопроба. Ребята, я знаю, что вы разочарованы. Я тоже расстроен. Я тоже. И угадайте, что именно. Из-за этих республиканских чиновников даже один из более чем 80 человек из штата Делавер, откуда, как я знаю, вы родом, Джо, которые подали заявление на списание студенческих долгов или имели право на автоматическое списание суд, не смог получить ни копейки этой помощи. Разве вам не нравится, как они по очереди приклеивают открытку к Америке позади себя? Это было частью выступления Байдена, направленного на реализацию его законопроекта о списании студенческих долгов стоимостью 361 миллиард долларов. Шесть штатов оспаривают его в суде Лора по уважительной причине. Это благосостояние для богатых. Отнимать деньги у людей рабочего класса, в том числе у тех, кто не мог позволить себе колледж, чтобы заплатить за тех, у кого есть ученые степени. Это упражнение. А вы что думаете? Я думаю, что это плохо для меня. Вы хотите, чтобы он начал бросать в вас клочки бумаги? Это действительно похоже на сатиру, не так ли? Это так. Не исключайте, что Берни и Джо перезагрузят Уолдорф и Стадлер. Они идеально подходят для этих ролей. Оба регулярно кричат на аудиторию, и как мопеты, как мопеты, другие люди передают свои слова. Они совершенны. К тому же у президента есть продемонстрированный дар Лора, имеет дело с более значительными, чем жизнь, и порой воображаемыми персонажами.